Здравствуй, Мира Сегодня на повестке дня. В титрах вы сейчас видите, хотя они тоже для меня открыты, это Atomic Redster TR. Помчались. Я эти лыжи еще не первый раз, у меня были немножко непонятки этих лыж, они мне не нравились. Вот, сейчас у меня другие условия их тестирования, они другие совершенно, они другие не только по условиям катания, по состоянию снега, но и у меня новые ботинки совершенно другие, потому что эти тесты я совмещаю с тестами ботинок, и есть у меня ощущение, что, ну, как бы предположение, что в этом тоже очень много зависит, но, по крайней мере, эти лыжи сегодня для меня открылись совершенно... В другом формате Хотя, честно говоря, я не склонен думать Что ботинки настолько могут изменить катание Потому что на других лыжах Эти же ботинки ничего не поменяли вот. Но про лыжи, про лыжи, про лыжи То есть раньше они были тупые, убогие Неспалансированный нос, задник По жесткости, по радиусу На этот раз все совершенно иначе Это средний, такие средние дуги Среднего уровня карф-лыжи Которые остаются комфортными В скользящем повороте В классическом повороте дают при этом контроль, но не убивают ноги даже на разбитом снегу на буграх они не тыкаются носами в бугры в общем-то их нормально отрабатывают и позволяют без напряга объезжать и маневрировать и они очень хороши в своей какой-то некой такой средней дуге она немножко такая очень своеобразная метров на 15 и более то есть они как бы стремятся в катании немножко разгоняться их надо удерживать, прикладывая к этому определенное усилие В общем, в принципе, это не проблема При каком-то определенном таком смещении загрузки с носа на задник В ходу поворота очень хорошо, в принципе, получается их подзажимать И в этом даже они как-то интересны Они не перерещенные, то есть нет ощущения езды на двух бритвах За счет этого есть небольшой, но диапазон радиуса поворотов вот где-то от 16 до 14 метров Хотя даже от 17 до 17, 17, до 17 14,5 метров Хотя они склонны выезжать, То есть задник у них немножко жестковатый Если вы заваливаете назад на выходе поворота Они начинают немножко разгоняться Поэтому за этим надо следить и больше работать на носок Для того, чтобы... За, ну, уменьшить радиус вот, кататься можно и в инструкторском повороте то есть задней стойке отвешивания бедра в поворот но лыжи могут показаться немножко быстроваты в таком катании хотя, в общем-то, на скорости я не могу сказать что у них есть какие-то проблемы они, в принципе, нормально идут есть и склон трасса как бы, плюс-минус подготовлена нормально, их даже и не колбасит сильно в общем, такие, в общем, вполне себе приемлемые среднего уровня лыжи для, пожалуй, на мой взгляд лыжников, которые хотят карвить, но не хотят убиваться в спорт режим, да, хотят какого-то разнообразного катания при этом, ну, такие, в общем, опытные, опытные, отдыхающие, да, отдыхающие любители, как бы опытные, либо прогрессирующие, которые при этом тоже не хотят какой-то спорт, но хотят развиваться, не убиваясь над лыжами, не урабатываясь и не готовые покупать какой-то спорт вариант. Все, вот таким людям эти лыжи могут подойти 100%, я пойду за следующими, чтобы не пропустить, подписывайтесь, пока.